выступает Гусева Елена Равхатовна, номинация ветра в русских говорах Карельского поморья. У нас онлайн-доклад. Добрый день, уважаемые коллеги. Доклад называется «Номинация ветра в русских говорах Карельского поморья» по данным словаря живого поморского языка Ивана Матвеевича Дурова. Значительную роль в жизни поморов играет ветер. Иван Матвеевич Дуров, составитель словаря живого поморского языка в его бытовом этнографическом применении, указывает, что слово «ветер» в поморских говорах, независимо от обычного значения, цитата, употребляется в смысле страны или «стороны света». Имеется в виду совпадение названий ветра и сторон света, важных для мореходного промысла. Кроме того, слово встречается... В специальных выражениях, как один из наиболее важных факторов в промыслах, а также ветер, особенно среди поморок женщин, как пишет Доров, имеет специальное определение, как символ сверхъестественности, неразрывно связанной с нечистой силой колдовством, что обусловливает появление различных примет, связанных с этим природным явлением. В работах по фольклористике, литературоведению, лингвистике, связанной с Беломорьем, и их достаточно, море, достаточно много. В работах по фольклористике, лингвистике, литературоведению, связанных с Беломорьем, приводятся примеры употребления названия ветра, в публицистике, художественной литературе, рассматривается образ ветра в фольклоре, изучается. Обращение к явлениям природы и, в частности, к ветру. Несколько работ посвящены непосредственно говорам Карелии. Например, Евгения Николаевна Новикова дает лингво географическое описание ветров в русских говорах Карелии. Объектом исследования в статье Любови, Петровны, Любови Михайловны Карамышевой является словосочетание номинований ветров в русских говорах Карелии вокруг Онежского озера. Описывается лексика семантические группы словосочетания ветров на основе материала словаря русских говоров Карелии сопредельных областей, словаря Александра Осиповича Высоцкого, Подвысоцкого, Владимира Ивановича Даля определяются соответствия. В других говорах, терских, архангельских, североморских, автор указывает на незначительный процент соответствия, причем большей частью в северных говорах, что приводит его к выводу о самобытности лексики, сложных наименований Петров в районе Онежского озера. О лексико-фонетических вариантах слова «шелоник» в северно-росских говорах пишет дилектолог Любовь Петровна Михайлова. Исследователь также уделяет внимание и лексикографическому представлению поморских диалектных лексиям, привлекая материалы о «ветре». Александр Ильич Федоров в исследовании происхождения словарного состава Беломорских говоров обращается к изучению лексем, вызывающих ветер. В целом можно сказать, что данные лексемы, лексемы бытующие в Беломорье, не подвергались изучению, комплексному изучению. В настоящей работе рассматривается номинация ветра, зафиксированная в словаре живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении Ивана Матвеевича Дурова, который включает лексику начала XX века, бытующую в говоре «Поморского берега Белого моря». И э, выделяется несколько групп. Одна из них — это ветра, соответствующие сторонам света, румбам компаса. Иван Матвеевич Дуров в отдельной словарной статье выделяет группу основных направлений движения ветра и сторон света. Ой, угу. Сторон света. Север, юг, запад, восток, северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. Восемь э, румбов и восемь названий ветров. Каждому ветру, кроме того, отводится в словаре отдельная словарная статья, в которой автор указывает рум компаса, какое время на этом румбе стоит Солнце и Луна, сколько стоит вода в отливе, приливе. Также приводятся пословицы, поговорки, приметы. Подача материала Дуров ориентировалась на словарь Александра Росиповича Подвысоцкого. нас сказать, что в словаре Дурова больше содержится информации. И мы видим, что для обозначения основных направлений движения ветра используются следующие наименования. Север, северный ветер, всток, восток, восточный ветер. Запад, западный ветер, это номинание ветра, связанное с направлением движения относительно географической стороны света. Вторая подгруппа, наименование ветра в зависимости от времени года. Лет, южный ветер называют лето летником летний и летний ветер. Третья подгруппа, наименование ветра, связанное со временем суток, в котором ветер чаще всего дует. Полуношник, это северо-восточный ветер, обедник юго-восточный юго и четвертая подгруппа наименования ветра связана с ориентацией в пространстве моря земля. Побережник, Галаминик, это северо-западный ветер. И юго-западный юго ветер, ветер с горы, горный ветер или шалоник. Наименование ветра в славянской традиции было связано с пространственной ориентацией и временной приуроченностью направления и движения, времени суток, в которые чаще идут ветер и так далее. Мы наблюдаем, как показывают представленные материалы, мы наблюдаем, что эта традиция сохраняется в наименовании ветров, но несколько названий, два названия вызывают вопросы. И это слово «галаминик» и слово «шалонник». Галаминик или побережник. Галаминик — это юго-западный ветер, Кроме того, голамиником голыми, называют крайний в открытом море Кубас поплавок, якорь, поддерживающий крайний в открытом море Кубас, сам отдален от берега в море остров. Эти слова э, с, раз, с разным ударением, э, разные фонетические варианты встречаются в архангельских говорах и, и и в говорах архангельских 19 века, и в современных архангельских диалектах. Говором Карельского по морю известно сочетание голоменной ветер, который имеет значение ветер, дующий с открытого моря, материал словаря Дурова. В североморских говорах лексема голоменной, это дущий, обозначает дующий с моря ветер. Мурманский говора говорах тоже ветер. Слово "голоминик" образовано суффиксальным способом от слова «голомень», родственное слову «голомя», «открытое море», «дальморская». У Дурова следующие примеры. Судно шло далеко в Голоме, чуть паруса видать стало, повсеместно используются эти лексемы. И... Лексема голома и голыми являются очень древними образованиями. Этимологи считают, что голмен – это прославянская суффиксальная производная от прилагательного «гол», от которого впоследствии образовались лексемы с семой голой. В древнерусском языке функционировали голоминь, голомя со значением плоская сторона клинка и голомя ствол дерева до ветвей. Это материалы словаря Срезневского. С значением «Открытое море, удаленное от берегов участка озера реки» в древнерусском языке слова «Голыми» и «Голыми» зафиксированы в псковских памятниках письменности второй половины XVI века, в конце XVII в грамотах «Кольского уезда». Кроме того, в XVII веке также отмечены производные от существительного голомя. Это прилагательно голоменный, голомяный. Ну, ударение здесь мы не можем сказать, какое было. Возможно, варианты в словарях древнерусского языка ударения не ставится. Голомяная сторона или голомяные корги, тоже в грамоте Кольского уезда, например. В словаре русского языка XVIII века подобный лексем отсутствует. По всей видимости, в это время они сохранились в разговорной речи, и это были диалектные лексемы. В словаре Владимира Ивановича Даля, отражающего лексику XIX века, отмечен, отмечены существительные, прилагательные и наречия, имеющие вот эти, этот корень. Существительное голыми, голыми, голыми, открытое море, море вдали от берегов, наречие Далеко от берега, в голом открытом море. И на э, речи, которые имеют значение порылами, перемежкой, перемежно, временно с расстановкой. То есть, по всей видимости, они э, э, имели отношение тоже к ветру. Прилагательный голомяный ветер, голомяная сторона в Архангельске, Говоров ну, и так далее. На севере голоминисты, без пометы. Тоже, Алексеем, относящийся к ветру, характеризующие ветры. Таким образом, название ветра голоменник распространенное на территории Кольского, Архангельского, извините, Карельского и Архангельского поморья появились не ранее 19 века. прилагательное голомяной, известная в Кольском езде 17 века, продолжает функционировать Карельском море Алексема стала употребляться для обозначения ветра. Следующая лексема это лексема шалоник юго-западный ветер. Извините, голоминик северо-западный ветер, а шалоник юго-западный ветер. Шалоник юго-западный ветер, 21 рум компаса. Удуров приводит Приметы, и мы видим, что в Архангельских говорах, русских говорах, Карелии в... существуют и варианты, различные варианты: шелоник, шалоник, шалотник, шалоник и, и так далее. Шелоник, юго-западный ветер. Относительно вариантов можно сказать следующее. Любовь Петровна Михайлова отмечает, что в речи жителей Белого моря появились варианты «шелоник», «шелоник» с двойным «Н» и «шелоник», шалоник и «шелодник». Вариант «шелодник», по мнению исследователя, появился в результате гиперкоррекции. Сравните «медный» и «менный». Вариант «шелодник» зафиксированы в Ловском районе Карелии. Примеры из Лоции Белого моря 1930, -го, 1930 -го года Львов Петровна относит к появившимся словам, ссылаясь на мнение Сергея Алексеевича Мызникова. Одной из характерных фанатических особенностей говора Беломорья является произношение глухого, согласно перезвонким или сонорным. С коллегами мы обсуждали название этого ветра, и возникла гипотеза, что возможно, возможно, э, с, э, возможно э, есть связь со, со словом шеломя, которое отмечается, вот, например, в слове палку Игореве, э, и оно обозначает или холм, или гора, или цепь холмов, но. Традиционно считается, что Шелоник, есть такое предание, это ветер с родины предков, пришедших осваивать север, с Новгородщины, где протекает река Шелонь. В современных новгородских говорах Шелоник – это ветер определенного направления, в том числе и с реки Шелонь, по данным новгородского областного словаря. В словаре ветров Леонида Зусевича Порха находим Шелоник, Шелоник, Паужник – это юго-западный ветер в СССР. На озере Ильвень Шелоник – это юго-западный ветер, дующий из устья реки Шелонь. На Кольском полуострове и Белом море Шелоник – западный или юго-западный ветер, признак шторма на море на Колыме, Шелоник – южный, а на озере Байкал – это южный или юго-восточный ветер. Вот относительно э, гипотезы, э, связанной со словом «шеломя», э, обозначающих холм и гора, то есть это, это ветер с, с горы, с холма. И на Белом море, в словаре Дурова, есть такие сочетания. Ветер с горы, горный ветер, это юго-западный ветер. Горой в поморских говорах обозначают материк. Когда ветер дует с материка, то говорится в противоположность ветру, дующими с голыми. Ветер с горы, горный ветер. И вот мы видим, что шеломи это тоже холм-гора. Поэтому здесь, конечно, возникают вопросы. Может быть, действительно есть связь со словом шеломи. Шелом, да, шеломе. Холм-гора. Ну вот это первая группа, первая группа названий ветров. Вторая группа это ветры-межники. Ветромежники. Иван Матвеевич Дуров пишет, что из 20 румбов компаса, обозначающих направление, ветра, вет, направление ветров и носящих название соответствующих стран света, 8 главных по направлению от севера к востоку, по часовой стрелке, не имеют у помора особого общего наименования. То есть основные не имеют общего наименования о которых мы только что говорили. Вторые восемь румбов, находящиеся между главными в том же направлении от севера к востоку и соответствующие им ветра имеют общее название межник. Значения вторых восьмых румбов и название ветров следующие. Межсеверо-полуношник, межстока-полуношник, межстока меж межлето Вот вы видите, да, межлето-шалоник, межзападопобережник шалоник и межсеверо-побережник. Мы составили вот а, такую розу ветров, и вот мы видим а, вот основные направления 4, север, юг, запад, восток. Синим отмечены а, северо-восточный вот, северо -восточ, северо ветер, юго-восточный обедник, а, юго-западный ветер с горы Шалоник и северо-восточный побережник-голоминник, а межники это ветра, вот, э, вот они, да, межсеверо вот это, третий, например, третий, третий румп да, то есть вот это ветер между севером и полуношником, да, межсеверо полуношник. Затем между полуношником и э, встоком, вот межвостока полуношник, вот еще один межник. Мы видим еще 8 межников. Это, это ветра межники, межник. Остальные 16 румбов, каждый из которых находится между главным румбом и межником, и ветра этих 16 рубов в старину имели особое общее название «малые межники» или «стрики». Малые межники или «стрики», вот они стрик севера к полуночнику, стрик полоночника к северу, стрик полуношника к востоку, в стоку, стрик стока к полоночнику. А, стрики. Слово редко употреблялось в произношении стриг. Сг. На конце «Теперь, как пишет Дура, все они уже утратили свое название, отходящее в область предания, известно лишь старым, уже отловившим рыбакам». Слово «стрик» пришло в русский язык из, из голландского, «стрик» — это румб компаса, по данным словаря Макса Фаснера. И э, вот, они, вот они, «стрики» или «малые межники». Стрик севера к полуночнику, струк полуношника к северу и так далее. Надо отметить, что в словаре Дурова есть некоторые неточности. И вот пришлось чуть-чуть ну, подкорректировать да, какие-то ну, подачу материала, да, есть неточности некоторые. Но в целом выстраивается вот такая система. Кроме того, выделяется еще одна группа ветров. Ветер, кроме общего названия, как указывает Иван Матвеевич Дуров, встречается в специальных выражениях как один из наиболее важных факторов в промыслах. Наменование таких ветров связано с ориентацией в пространстве моря-земля и ветер-субъект действия, различными физическими характеристиками ветра, сила ветра, температура, наличие отсутствие осадков и так далее. И выделяются следующие подгруппы. Названия ветра связаны с ориентацией в пространстве моря-земля, морской ветер. Ветер с открытого моря, дующий по направлению к материку, противоположность ветру с горы. Морянка, резкий ветер северных румбов. мариной идущий дующий с моря. Относный, относной ветер. Сильный ветер, относящий звуки, не позволяющий их слышать. Ветер с берега в море. Покосный и покосной ветер. Боковой ветер, ветер в бок судна, судна по тем или иным углу Вторая подгруппа – название ветра, связано с ориентацией в пространстве. Ветер – субъект действия, ветер – зубы, противном ветре, как пишет Дуров, который при движении лодки приходится сносу корму, как раз кормщику в лицо. Противный ветер – стритной ветер, стричной ветер – это ветер навстречу. И третья подгруппа – название ветров в зависимости от их физической характеристики. Ветер – духамы, порывистый, неровный, то стихающий, то усиливающийся. Ветер переменной, колеблющийся, часто сменяющийся в одних и тех же сутках, и внезапно сменившийся ветер. Косяк ветер, дующий в кость течения, замедляющий ход судна под парусом и так далее. Крутой ветер, внезапно появившийся, порывистый, вообще сильный ветер. И вниженный ветер, летний непостоянный ветер. Таким образом мы... Есть еще наименования, например, река Став, ветер, дующий с севера-востока, ну, вот, тоже, видимо, имеет определенные характеристики, сельдяной ветер, северный ветер, прогоняющий к берегам Беломорья, мирова сельдей и, и так далее. Таким образом, мы видим, что Иван Атеич Дуров в словаре дает определенную систему наименований ветра. Если сравнивать, ориентировался он на словарь Александра Осиповича, Подвысоцкого, но в словаре Дурова больше информации. Если сравнивать, с, допустим, со словарем Ксении Петровны, гем словарь Ксении Петровны построен по тематическому принципу. В разделе ветра, разделе ветер приводится и глагольные именная Лексика здесь, конечно, объем вот этого раздела значительно больше. Ксения Петровна тоже выстраивает розу ветров на основании лоций 19 -го века, Но ну, у Дурова вот эта система лучше представлена, чем у Ксения Петровны. Если сравнивать с словарями э, слова русских народных говоров, слова, э, слова русских говоров Карелии, живая речь Кольских Поморов Ивана Сема Севастьяновича Меркурия, вот здесь материалы подаются, ну, скажем, так э, в экспедициях записывали да, вот, э, какие-то данные, и э, Приводится название, в основном это название э, ветров в зависимости от их физической характеристики, наверное. Ну, э, вот такой системы, системы э, наименований ветров, как у Дурова, конечно, в этих словарях нет. Э, ну, вот любопытно сопоставить эти данные. В целом, они, конечно, дают вот такую, э, такую любопытную довольно картину, которая имеет отличие, разумеется, имеет отличие от... Э, э, и, северных, и среднерусских, и южно-русских. В экспедициях прошлых лет, в этом году мы планировали экспедицию, пытались выяснить, какие сохранились наименования, но их, но их не так много. Думаю, что в вот экспедиции следующего года нужно будет уделить этому особое внимание. Но следует сказать, что вот такая лексика почти не... Почти не сохраняется. Конечно, что-то помнит морянка, морской ветер и так далее, но, но э, такой полной картины, конечно, нет. Спасибо за внимание. Можно мне вопрос задать? Да, да, да, Хотела поблагодарить тоже за интересный доклад и спросить э, немного поподробнее о том, как вы проводите свои исследования, то есть что вас интересует? Только ли физико-географические характеристики вот этих ветров? Или вы когда в поле, например, работаете, вы фиксируете, например, какие-то верования? Да, конечно, обязательно, да. конечно, да, мы расспрашиваем, есть ли приметы, обязательно. И, и, как правило, информанты сами говорят об этом, что что-то сохраняется. Мы вот в экспедиции прошлого года записывали и приметы, и верования. Да. Вы планируете это как-то издавать потом? Вот вы вначале, интересно, сказали, что для женщин ветра связаны с сверхъестественными силами, что-то такое. Да, У меня да. просто есть пример, что... Вот в корельском языке есть ахова тули. Это про ветер, который сухой, холодный и весенний. Mm -hmm. И есть, я писала раздел про внебрачного ребенка. И вот как раз небрачные дети, они принесены вот этим ветром холодным, весенним. И есть ли у вас такие верования тоже с небрачным зачатием связаны или такое что-то интересное, с бесовщиной какой-то? Нет, уделим этому внимания. Нет, наверное, по пока нет. но вот посмотрите сам словарь Дурова. Mm -hmm. Ветер, да, словарная статья «Ветер», там есть материалы, может быть, что-то найдете Ну, конечно, не, не так много представителей, но тем не менее, да, вот надо, надо, надо спросить. Спасибо. Да, формат спасибо большое. Я хотела сказать, что Елена Равхатовна, в вашей «Розе ветров» у «Северного ветра» нет одного названия – «Северик». Неужели его нет? У Дурова нет. У Дурова, у Дурова нет. Нет. Да. нет. Ну и вот в продолжении вопроса Натальи Александровны, конечно, есть какие-то приметы, какие-то замечания народа. В одной из первых своих экспедиций в Пудорский район была записана история реальная о том, как жили два реальных брата, и оба любили походить по женщинам. И вот у одного было прозвище Сиверик, у второго Шелонник. Один каждый вечер возвращался к жене домой, он был Шелонником. А тот, который на, дней на 10 уходил от жены, иногда на месяц, на неделю, вот у него было прозвище Сиверик. Ну и было понятно, почему дано такое, даны такие прозвища, потому что шелоник действительно к вечеру затихал, mm -hmm. а северный ветер, если задувал, то если ты оказывался на озере, вы помните, что деревни были на островах раньше, то долго не мог вернуться на Мандеру, на материк. И поэтому вот такие вот э, есть записи. Но мне кажется, что с детьми тоже наду, надуло тебе в живот, извините, вот если тут такие всякие вспоминать присказки в русских деревнях, то они тоже имеют место. У Дурова, да, да, да. У Дурова есть такие приметы, как раз вот, связанные с характером ветра. Да. есть, вот нужно посмотреть, но есть, я думаю, писать большую статью, я эти приметы все включу. на да, которые... лингвистический аспект действительно должен mm -hmm. быть затронут, тот, о котором большое Наталья большое. Александровна говорит. У меня вопрос такой. вот а Как вы относитесь к версии о том, что Шелоник от названия реки Шолонь? То есть, что как бы, изначально это название возникло на берегах озера Ремень. Так назывался ветер, который дул с реки Шелонь. И впоследствии это наименование было перенесено на другие ветра в других местах. Не знаю, вот в словаре в словаре Ветров тоже, вот эта версия. Не знаю, связ... ну, понятно, что связывается с скоско новгородской миграцией населения. вот Не знаю, у нас возникла еще и другая гипотеза. Потому сказать. что вот, в принципе такая модель есть, потому что... Я занималась лет 10, наверное, назад в какой-то период времени топонимическими наименованиями. Ну, там, у нас был проект, когда мы пытались сделать словарь топонимических названий, но, к сожалению, как бы я не получила особо грантовой поддержки, поэтому это закончилось несколькими статьями. Вот. и там, в частности, я помню, что названий ветров было много среди топонимических, то есть для них это характерно, для них да, да. Это свойственно, и они на самом деле реально переносятся на очень большие расстояния, которые кажутся неправдоподобными, но это есть и в качестве еще может быть, какое то расширение материала, и в том числе, по которому будут видны эти модели названий ветров. И вы, мне кажется, про него должны знать, словарь говоров Русского Севера. Да. Вот, потому что там название ветров явно есть, потому что мы их собирали системно. У нас это был вопрос в наших опросниках, с которыми мы ездили в экспедиции. И там вот последние там, лет пять это стало плохо собираться, но в предыдущие там, лет 10-15 названия ветров собирались довольно хорошо. И поскольку это был специальный вопрос, который все собиратели держали в голове, его как бы задавали в каждой практически деревне, то все равно э, какие-то названия были собраны, и не в словаре есть. То есть можно тоже прям пройти, их как бы как-то списочком собрать. Хорошо, спасибо. Да.